Всем привет, с вами Фокс, и сегодня у меня на обзоре мой привод скаль H-SSR от компании VFC. Боевой прототип использовался подразделениями селов, очень редко встречался у зеленых беретов, а также в других подразделениях USACOM. Боевое название данной винтовки МК-20 мод 0. СССР расшифровывается как Sniper Super Trifle", в переводе означает оружие поддержки снайпера. У него есть полуавтоматический режим ведения огня, что позволяет очень хорошо подавлять противника на более дальних дистанциях. VFC это премиум бренд, который делает хорошие привода, но вот SCAR у них получился недостаточно копийный и не сказать, что он работает очень хорошо. Внешне отличается фиксатор ствола, он здесь короче, чем у боевого. Также самое главное внешнее отличие – это приклад. Здесь он установлен от обычного Скар. А у SCAR HSSR стоит свой нескладной приклад с регулировкой тыльника и щеки. И в этом состоит проблема всех SCAR HSSR от любых других производителей. Верхний ресивер выполнен из алюминия. Нанесены все правильные маркировки. Рукоять с водозатвора у нас можно переставить как на левую, так и на правую сторону. Нижний ресивер у нас выполнен из полимера. Так же как и у боевого прототипа, отличается только неправильное положение переводчик огня и отсутствием некоторых пинов продублирована кнопка сброса затвора и продублированы переводчики огня но с правой стороны я его убрала иногда немного лифтит кнопка сброса затворной задержки рукоять у нас стандартная также выполнена из пластика с механами все так же трудно их очень сложно найти и они очень дорогие в вмещается 140 шаров также на SSR иногда использовались короткие магазины, которых на свой привод, увы, не найти. В базе у данного привода стоит стандартный гирбок второй версии. Главное отличие здесь в очень длинном нозле и в своей камере хопап. Здесь-то и начинаются все проблемы. Длинный нозл не в лучшую сторону сказывается на стрельбе данного привода. Но камера хопап вообще иногда отказывается подавать шары. По словам экспертов, проблема с не шаров может решиться установкой камеры хопап от Airsoft Pro. Купила я данный привод, так как мне нужен был точный и дальнобойный привод. Но еще я очень люблю скары. Ну, поэтому выбор был очевиден. Использую я его на больших дистанциях и близко к противнику стараюсь не подходить, так как преимущество у меня на дальних дистанциях. Но при близком контакте я использую вторичку. Использую его с аксессуарами, которые вы можете сейчас на нем увидеть. Это у меня прицел-загольник 2 x 3 Хочу заказать на него монокрепление, так как кольца меня не очень устраивают. Но в будущем поменять его на LUPALT Mark 4. Также пекло 5 Кнопку от него я закрепила на рукояти резинками, которые продублированы у меня на основной рукояти для лучшего хвата. Рукояти у меня на Найтсар момент. Сошки типа Харрис, но их я использую не так часто, потому что они очень много добавляют вес на переднюю часть. Ну и быстросъемный глушитель. Шурфайр соком 7,62. Не очень труевый выбор, но мне нравится. И прицельный у меня флипа. Приклад у данного привода имеет шестипозиционную регулировку длины, также регулировку подщечника. И в этом приводе проводка выведена в приклад. А вот внутри я решила кардинально все поменять. Здесь установлен стволик 602 500 мм. Более длинный стволик прокачать не может и выхлоп падал. Резинка здесь стоит фиолетовая с резинкой и стволиком я пока не нашла идеальный вариант. Поэтому вот так. Ну и самое кардинальное изменение это хопап. Здесь установлен хопап М серии роторного типа от Retro Arms. Для его установки пришлось много пилить и вырезать отверстия в шахте магазина. Также здесь установлен фрезерованный алюминиевый гир 2 серии. И усилен для работы с пружиной М140. Также убран режим Full Auto. Нозл я заказывала у Combat Union, но так как у человека, который его точил, не выдалась рабочая смена, он не подходил на головку поршня и травил. Самое сложное в этом всем было соосность камера Gearbox. Оно было достигнуто очень кропотливой работой, но это еще не конечный вариант. В этом промежуточном варианте мой скар выдает 155-158 метров в секунду и стреляет 0,30 шарами на 80-90 метров в ростовую мишень. В итоге я могу сказать, что я бы рекомендовала данный Скар таким людям, которые хотят построить себе ДМР-винтовку. Я не просто без ума от SCAR. В ином случае данная винтовка в стоковом состоянии не имеет практического смысла. И бегать с таким большим приводом и стрелять на 120 метров в секунду, это не самый лучший вариант. Я бы отнесла антураж, и то, что этот Скар действительно очень круто выглядит. Я прям в восторге от данного Скара. Также к плюсам я бы отнесла гербок второй версии, а вот к минусам недостаточную копию своего боевого прототипа, ну и не очень хорошую работоспособность в базе. На этом у меня все, если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях. Всем пока!